Привет ребята, добро пожаловать на канал На этой неделе удалось заработать 2390 долларов и в этом видеоролике я вам покажу самые интересные сделки, которые я открывал на этой неделе Некоторые сделки мы разбирали в прошлом видеоролике, поэтому если вы не смотрели, то находите вот этот вот видеоролик, там мы закончили на монете STX, сегодня именно с этого момента мы с вами продолжим, будем разбирать такие самые жирные, самые интересные, поэтому ребят, прошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, но если хотите забирать скидку на торговой комиссии, то обязательно переходите по ссылкам в описании, там есть самые лучшие условия для регистрации. А теперь давайте без лишней воды сразу переходить к разбору моих сделок. Первая сделка сегодняшнего разбора была открыта по инструменту ОПН, на истории мы с вами видим два интересных уровня поддержки, первый уровень у нас более такой глобальный, второй уровень у нас более локальный. Также мы с вами видим то, что эти два уровня формируют некий таковый каскад из уровней поддержки, есть проторговка перед уровнем, монета УП не особо как бы хорошо пробивала свои уровни, но во всяком случае она была на объемах, это четко видно в кластерах. То, что там проходит 1,5-2 миллиона долларов в 5-минутной свече, это о чем-то договорит, поэтому я решил все-таки зайти в эту позицию. Я поставил свои отложенные заявки до этих уровней, сразу лимитные заявки на закрытие, там был буквально маленький. Плюсинкий импульс. Я прожал кнопку D, но закрылся уже. В небольшой плюс. То есть по факту я забрал все это движение, хотелось увидеть больше, но, видимо, движения больше и дальше не было. Получилось работать 68 долларов, чистыми взял 0,19%, сделки буквально 1 секунда и на комиссию дал 47 долларов. Следующая интересная сделка была отработана по инструменту APT. Ситуация немного похожа на предыдущую, хотя все ситуации скальпинги, они между собой похожи. Есть первый уровень поддержки, второй уровень поддержки, эти два уровня формируют каскад из уровней, опять же есть еще один более глобальный уровень, проторговки в данном случае не было, но вот почему то знаете я просто посмотрел на историю вижу вроде дает неплохие перелое возможно и тут пойдет неплохое какое-то движение по объемам тут был полный порядок я ожидал увидеть какой-то хороший импульс импульса опять же не было забирает в позицию сразу же выхожу и на этой сделке удалось отдать примерно там 73 доллара здесь я словил получается стоп лосс в сделке опять держит 3 секунды и по дневнику трейдера она выглядит вот так дальше движение пошло но опять же это уже было не совсем технично далее были открыты сделки на небольшой объем поэтому эти сделки даже я не вижу разбирать смысла буквально там 5-10 тысяч здесь у нас есть уже более такой существенный убыток но эту сделку я не записывал по bnx это была попытка набрать позицию заранее на пробой уровня как вы видите пробой уровня у нас здесь все-таки случился но позицию я набирал, видимо, немного неправильно. И получил здесь довольно-таки немного неприятный минус. Следующая интересная сделка была отработана по инструменту эфир. Есть два четких касания в круглую отметку 1540. И эти два касания формируют у нас уровень поддержки. Если бы была проторговка, сетап был бы более таким железобетонным. Но здесь этой проторговки не было. Поэтому было немного так стрёмно заходить. Фиксировать планировал от 0.2. И средняя и у меня бы получилась там. Около 0,5%. Как вы видите, у нас была неплохая активность в стакане. Идут активные продажи, забирают мои отложки. Идет буквально там небольшое какое-то движение. На этом движении я сразу же выхожу на этом затупе. Но опять же, возможно, не стоило. Но в моменте у нас подкинули еще плотность на 1000 монет. Поэтому я решил все-таки скипнуть. Но ее быстро разбирают. И потом уже идет какой-то хороший импульс. Однако в продолжении этого импульса я не участвовал. На первом затупке вышел. Поэтому и забрал здесь всего лишь 118 долларов. При этом на комиссию я потратил 191 доллар. Однако стоит учитывать, что чистая прибыль это уже минус комиссия и фандинг. То есть это чистыми. 115 в карман. Дало по итогу оно неплохо. Но вы сами видели, что это было с затупком. И забрать это было уже не совсем технично. Также на маленькую там черепчатку перевернула, но здесь уже минус незначительный. Следующая очень интересная, но не совсем такая техничная сделка была отработана снова же по эфиру. Вы видите, это та же ситуация. У нас идет очень активное падение. В этот момент я начинаю кликать на открытие сделки в лонг. Я думаю, четко понятна моя точка входа. То, что вот мы ударяемся в какую-то... Плотность на отметке 1520, также мы видим то, что у нас идет разрыв спреда, мы видим то, что на истории мы пробиваем все уровни и в этот момент четко видно то, что я начинаю кликать мышкой по стакану, то есть я начинаю открывать сделку в лонг. Я открываю, меня почему-то не открывает. И только потом, когда мы уже подходим к плотности, меня открывает. Стоп-лосс, слава богу, мой здесь не сработал. Не обращайте внимания, то, что я вот сюда его так далеко закинул. Я бы ни в коем случае до этих отметок стоп бы не ждал. И как только у нас начинают уже эфир откупать, я начинаю постепенно выходить. Это а такая заточка. Типичный пример э, грамотно подобранной точки. Но опять же из-за того, что стакан пролагал, вот. Точка, вот точка. Почему у меня открылось здесь? Я не знаю. Давайте посмотрим на пинги в этот момент, что там вообще было. Были пинги 158, я вижу. Момент открытия. Да, видите, одна секунда пингов. То есть из-за того, что просто проскочили пинги там вот 704 у меня и, видимо, из-за этого вот протупка. Так высоко открыло. Короче, было неприятно. Могло и размазать некрасиво. Но уже что получилось, то получилось. Хотелось бы отработать. Отработка была бы вообще прям ювелирной. Но из-за того, что вот такие вот протупки, пинги, короче, вот это вот все, вы сами поняли. Но тем не менее удалось заработать 385 долларов. Но меня радует то, то что я нашел все-таки точку грамотно. А то, что произошло в терминале... Ну, к сожалению, это произошло. Следующая интересная сделка была отработана по инструменту биткоина. Это у нас график спота. Я думаю, четко видно два уровня поддержки, которые формируют вот такой вот каскад. Просто бомбовые, красивейшие уровни. На фьючерсах эта картина смотрелась не так красиво, как на споте. Но, во всяком случае, я думал, если спот начнут пробивать, то и фьюч как бы... Тоже потянется, также можно было здесь позицию набирать от наклонки, было прям вообще бомбово, но я уже заходил непосредственно отложенными заявками в сам уровень, локальный уровень, который был на фьючерсах. Я уже даже не помню, как тут все отработалось, идет хорошая активность, даже импульс какой-то есть, даже в моменте 900 долларов рисует. Вроде как выхожу неплохо, но опять же, давайте посмотрим на пинги. Пинги здесь были 500, 1 секунда. Одна секунда, ребят, пингов из-за того, что вот такие вот пинги, меня закрыло максимально хреново. Вот те самые пинги, 1 Галимая секунда, если бы не одна эта секунда Я бы вышел здесь в плюс Ну, не знаю, хороший бы плюс вышел Вы сами видели, сколько рисовало Но опять же, до моих лимиток здесь не дострелила. И я даже еще здесь умудрился в минус выйти В минус 39 долларов Потому что здесь я уже обкатывал новый рабочий объем и на комиссию дамбл прям 400 долларов. Но ну, вы сами видели, тоже четко можно было. Но ну, хоть какой-то плюс выйти. Но ну, ни одну лимитку не зацепило. Вот такая вот, ребят, была интересная неделя. Вроде как и плюс, да? Э, новые объемы, там надо привыкать. А тут бах и вот такое вот происходит. Следующая сделка, как и помню, у меня тоже была открыта по биткоину. Вот как у нас выглядела ситуация. Есть уровень какой-то на истории, который тянется прям очень далеко. Я его себе отметил. И есть локальный вот такой вот уровень. Здесь и сетап не прям такой крутой, но во всяком случае рядом отметка 21500 и я решил ее отрабатывать. Давайте посмотрим, что здесь было. Обратите внимание, то, что спот у нас немного завален и на истории есть еще уровень один немного пониже. Забирает меня в позицию, начинаются какие-то пролаги. На этих пролагах я сразу же выхожу, не дожидаясь стоп-лосса, сразу же моментом выхожу. Заходил не на повышенный объем. Не на рабочий, на половину. Ну, потому что как-то я видел то, что стакан немного у нас тупит. В общем, движение дальше. Пошло все как обычно. Скальпиров вот таких вот, как я, высадили там на полпроцента. Я же отдал 420 баксов на этой сделке. Следующая и самая убыточная сделка на этой неделе была отработана по эфиру. Я думаю, вы четко видите уровни. Уровни голимые, уровни некрасивые. Сейчас бы в эти уровни без проторговки я бы ни в коем случае не полез. Опять же пинги здесь немного подвели Но и сам я здесь прожал кнопку закрытия немного поздно Во всяком случае можно было как-то выскочить в безубыток Однако в безубыток я не выскочил И это первый на большой объем прям нормальный такой минус Минус 709 баксов Я все ребята свои э, вот результаты сразу мигом публикую в телеграм-канал Мбакс Крипта Вы можете зайти по ссылкам в описании и посмотреть всю мою торговлю То есть сразу все мои плюса. Все мои минуса, поэтому подписывайтесь обязательно на телеграм, там много полезной информации, которая на ютубе выходит там спустя только неделю, а может и позже. Следующая ситуация у нас была отработана по биткоину, я думаю визуально, если вы посмотрите, вы скажете, что это Максон за ситуация, что ты сюда лез, что тут вообще за уровни. Это у нас уровни месячные. По факту этим уровнем у нас было около одного месяца. То есть у нас месяц назад был поставлен какой-то минимум. И спустя месяц мы опять подошли вот к этой самой отметке. К этой отметке мы подходили максимально вот так вот плавно. И здесь мы оставили рядом касание. Было немного стремно заходить, но все-таки я решился. И давайте посмотрим, что у нас тут было. Но могу сказать, тут надо были такие железные яйца. Сразу поставил анимительные заявки на закрытие. Отложки, забирает меня здесь по отложкам, сразу часть фиксируется по лимитным заявкам, прям вообще четко по тейкам, ну и далее я выхожу. Дальше вы видите то, что начинается идти в кат прям под уровень. То есть, если здесь пересиживать, ну, ничего хорошего не получилось. С этой сделки я забрал 1142 доллара за 4 секунды. На комиссию при этом отдал 315 долларов. Если бы здесь немного я посидел, ну, как немного, я бы тут заработал, ну, в раз 5 как минимум больше. Но это было не технично. Вы сами видели вот этот вот вкат. Этот вкат пересидеть стоило бы больших денег. Следующая сделка была отработана уже по эфиру. Это просто красивейший визуально. Но из-за того, что спот был здесь совершенно другой, я заходил лишь наполовину рабочего объема. Хотя стоило не ссать, стоило не бояться, а стоило заходить полным объемом. Первое касание, второе касание, проторговка. Два уровня формируют каскад, стоило было заходить прямо на повышенный, но я не заходил, плюс круглая 1520 и четко было видно в стакане то, что эту отметку защищали. Идет хорошая активность, меня здесь протаскивает, идет проскальзывание на 0.08%, сразу движение вниз и на этом движении фиксирую полностью свою позицию в плюс. 675, насколько помню, долларов, 675, вот половина рабочего объема, 4 секунды в сделке. Опять же, можно было забирать больше, но вышел я на вкате, это опять же пересиживать было не технично, хотя можно было стоп-лос просто поставить без убыток и сидеть, но вы сами видели, какое последнее время хороший пробой, Поэтому по факту минуса рано или поздно заканчиваются и начинается серия хороших положительных сделок. Далее многие сделки я забыл записать, поэтому в записи их нет и разбирать мы их уже непосредственно не будем. Есть такой вот минус на 400 долларов. Давайте посмотрим. Это сделка у нас по эфиру. Вот, кстати, есть запись. Есть у нас вот такой вот локальный уровень поддержки. Что-то похожее мы уже с вами отрабатывали на биткоине. Первое касание, второе касание. Нету про торговки. Почему я тут ожидал кау какой-то хороший импульс не знаю поэтому ребят что мы можем какие можем вывести вообще выводы из этого видеоролика во многих ситуациях я заходил в два касания но без проторговки ждите проторговку плавный подход не надо там залетать каких-то резких подлетов вот как в данном случае нет проторговки но скипнет эту ситуацию Здесь я захожу, забираю эту позицию, движение не идет, можно было в безубыток как-то попробовать выскочить, я по крайней мере не выскочил, хотя по процентам это как бы 0. но из-за того, что есть комиссия, я здесь дал 300. 94 доллара на комиссию Следующая сделка, которая у меня была отработана По эфиру, к сожалению, не записана У меня обычно стоит буфер повтора И в буфере повтора просто нажимаешь кнопку И запись сохраняется Но иногда я это просто делать забываю В общем, что по данной ситуации У нас эфир активно скамился Пробил отметку 1400 1395 Я понимал, то что вероятно за отметкой 1400 Мы соберем ликвидность Резко у нас разрывается спред втыкают плотность Я начинаю быстро кликать но из-за того, что спред разорвало, меня открывает в самый хай этого разорванного спреда, то есть самый верх. И поэтому видно то, что меня здесь не открывало, А я еще несколько раз, так знаете, кликнул. И слава богу, то, что сразу пошел какой-то хороший импульс вверх. Потому что если бы мы начали отсюда вкатывать, это был бы очень неприятный минус. Потому что я кликнул раз, кликнул второй. Думаю, да почему мне не открывают? Еще раз три кликнул. И получилось то, что я здесь зашел на рабочий объем. Хотя в заточке я не захожу там на полный какой-то объем. Да, могу там борщинуть, когда есть какая-то железная ситуация, железная точка. Здесь точка была неплохая. То есть кликал я нормально. Но разрыв спреда. Высокие пинги открывают высоко, поэтому я бы вам не советовал торговать заточки, потому что иногда это очень плохо может сказаться. Я уже как-то показывал на своем канале э, плохие заточки, но в этом случае заточка как бы она должна была быть отработана хорошо, но из-за того, что говорю так и все произошло, должно было быть ну примерно 0,8-0,5%. Но как есть, уже так есть Такие вот дела, следующая сделка у нас по CFX Вот эта сделка, мне нравится, кайфанул от этой сделки понравилось. первую часть кликнул на неком таком, знаете, нагнетании Буквально 5000 Хотел еще 5000 добавиться уже на активности в стакане ну и 10 тысяч я хотел добавить непосредственно в уровень. Заходил здесь буквально на одно плечо, не заходил больше, потому что CFX монета, где выпускает там буквально 20 тысяч, 25 тысяч долларов. Переставляю стоп лос без убыток, идут активные продажи в стакане, забирают в позу, стакан пролагивает, это четко видно. Часть забирает по лимиткам, ну и часть выхожу по рынку. Опять же в стакане пинги одну секунду. Когда это закончится? я не знаю, но то, что здесь отработано все круто, быстрое, 202 доллара, это было, ну, прям очень приятно, очень технично, ну, и последняя сделка на сегодня была отработана по инструменту биткоин, давайте посмотрим на нее, есть у нас два интересных уровня поддержки, которые находятся максимально рядом друг с другом на споте ситуация идентичная тут уже ничего объяснять не надо если бы была, конечно, проторговка, было бы еще более бомбово, но проторговки не было, также было рядом круглая 19750 50, мало ли там должны были быть какие-то стопы, сразу раскинул лимитные заявки, часть раскинул до 19 700, ну и большую часть уже раскинул после 19 700, потому что по потенциалу здесь все смотрелось, ну реально то, что биткоин сходит ниже 19 700, идет хорошая активность тикания, меня забирает в эту позицию, идет там какой-то импульс, на этом импульсе фиксируется маленькая часть моих лимитных заявок, я вижу то, что на движении ну вообще не идет Поэтому просто выхожу, опять же с пингами проблема, целая секунда выхода, но получилось хоть что-то забрать там, 282 доллара. В общем, вот такие вот у меня получились результаты за эту неделю, по журналу мы с вами можем увидеть вот такой вот результат, плюс 2390 долларов, на комиссию я потратил почти 5000 баксов, если бы не комисс, прикиньте, как бы приятнее выглядела бы эта цифра. В общем, вот такие вот результаты, сегодня тоже торговал, ну там сделка, короче, ее даже нет смысла разбирать, плюс я ее не записывал. В общем, ребята, если торговать по системе, делать выводы, есть торговать по системе, не борщить там, не делать какой-то ерунды, вы сами видите, то что выходы есть. По тому же биткоину был шикарнейший, просто красивейший выход, да, уровень был говно, но... Но он отработал, да, то есть выходы есть, то же самое вот по эфиру, эфир вот 100% можно было лудить, эфир хорошо выглядел и с проторговкой, и с двумя четкими касаниями, это точно можно было заработать, поэтому есть торговать нормально, все будет окей, okay. если придерживаться системы, придерживаться риска money все у вас получится, не борщите, заходите в ситуации, которые только понимаете, не забывайте про скидку на торговые комиссии, которые вы можете собрать по ссылкам в описании и в закрепленном Комментарии можете подписать на телеграм, там много полезной информации. Всем удачи, всем профита, счастья мира, добра. Не забудьте подписаться на канал. Всем пока.